Сервис Экспресс предлагает транспортно-логистические услуги уже более 9 лет. За это время наша команда наладила и организовала полный цикл перевозки железнодорожным транспортом, а также мультимодальных перевозок как по Украине, так и по странам СНГ, Европы, Средней Азии. Дополнительные сервисы «Каргоэкспресс» помогают вам оптимизировать работу с вашими клиентами. За счет прямых договоров с администрациями железных дорог многих стран мы составили оптимальный тариф без переплат на стоимость перевозки. Ежегодно нашими услугами пользуются более 100 компаний. Только за 2016 год мы перевезли более 10 тысяч вагонов и доставили более миллиона тонн различных грузов – от сельхозкультур до бурильных установок и другого рода сложной техники. Присоединяйтесь к числу наших клиентов и выходите на новый уровень обслуживания «Каргоэкспресс».